И всем привет, с вами Проландер, сегодня мой экран, вы симулятор, ютубер. Это серия, скоро буду уже делать и третью. Мы, мы в той серии купили новую камеру, новую камеру и новый комп компьютер. Тут сейчас вот делать видео получать свои, свои деньги. Вот я получился за, за 250 этих матриц получил где-то очень много монет. Ну, баксов или как сказать. И так быстро я зарабатываю сейчас. У нас уже вот столько видео. А это, вроде, подписчики, да? Ну, получается, что так. Так, выходим. И покупаем новый компьютер. А по дороге вот так еще чем делаем. Так, где там мой комп? Вот этот. А, это мы хотели купить. Вот, нет. Этот. Вот этот. Да? да, вот этот мы хотели. Но не купили. Это уже 200 тысячи Лучше этот купить. Вот так. Опа. Все, купили. Этот компьютер. Кстати, надо посмотреть. А, -а, -а, -а, а. Ну, понятно. Я вот так делаю. Так. Вот так. это, а, это все убираю, я. Это... это так делаем и у нас два прокачанных компьютера, так как тут выйти. Кстати, я могу тут такой ремонт сделать. Так, оп, оп. там давайте в красный цвет оп не получается почему-то что проходит все так кликать а, -а, -а. Ну, ладно так просто так делаем так, оп как-то быстро все это делаю Мне нужен не новый компьютер, а именно новая вид видеокарта, память. А где ее заполучить, я не знаю. Погуляем и поищем. Так. Там городок, тут тоже городок. Ну, это наш дом по YouTube. Там, типа, лотереи. А тут, тут мы покупали не эту SG-видеокарту, а другое. Тут компьютеры и камеры мы покупали. А тут вещи продаются. Вот. Видите? Вау, как я тут обои. Даже автомат свой есть. Так, он стоит 500 тысяч. ого Давайте вот такой стул. Сколько? Ого. А этот? Тысяча. Почему-то такие дорогие истории. А мне нравится, если на мой вкус, мне нравится или этот, или этот. А вот. Вот этот стоит тоже тысячу, этот стоит тоже тысячу. А -а. Ну понятно. Тут облакса. Я вижу еще, кстати, тут дом. А почему я в хватаете каком-то? Ладно, так, делаем. Снимаем, снимаем, снимаем. А то что все сняли. Выходим. И опять снимаем. Ну, стол я не хочу у делать делать. Покупать. Я хочу нового компьютера. И новую камеру, если получится. Так, у нас сейчас вот такая. А одну тысячу я такую смогу купить? А, нет. Приходится и такую камеру покупать. Э. Я же тебя купил. Давай. Ладно, если этот не покупать, то этот сколько стоит? 2000. А кстати, момент. Две... А. Я не подписчиков, ой, не видел, а мне нам денег надо. Значит, перебуду. Оп, делаем 5. Смотрите разноцветный экран. А тут у нас тоже такой же экран. А, надо, надо снимать. Давайте вот это поснимаем. Привет. Всё, пока. Опять снимаем. Как-то быстро я все делаю. Может, со старым компьютером. Так. Сделаю. Оп. Кстати, на память надо сохранять. Вот. Теперь как раньше было. Ладно. Так. Опять снимаем. Это быстро мы все снимаем. Я так и не понимаю. Не надо это что-то взять или что? Вот, например, вот. Выпил. Э! А я выкинул? Э! Я чё равно что не понимаю. Мне что, за это больше денег даётся или что? Подаем ой, не подаем, а снимаем. А я могу вот это вот так? Я все равно не понял. Может, надо написать лаке? Не. А что тогда надо? Написать или что? Так, покупаем. Этот можно купить? Не, а. Покупаем, значит, этот. Все, купили. Так, идем дальше. Все. Теперь надо поставить новый компьютер Ой. сюда а с этого так забираем это и сюда все а и снимаем так тут дальше